Здравствуйте, это программа Кейсы коммуникации. Я Максим Чернов, автор блога про нетворкинг.ру. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Портнягин, управляющий партнер логистической компании Транзит Плюс и эксперт по упаковке продуктов. Дим, привет. Приветствую. Привет. ты построил большой бизнес. Расскажи, пожалуйста, что такое сейчас Транзит плюс для людей, которые не в теме b Б и перевозок, особенно Китай и Россия. Расскажи, что такое твоя компания сейчас сначала такое несколько слов. И потом я тебе еще задам несколько вопросов по тому, как ты это все начинал. Транзит ну, вот Плюс можно назвать сервисом. Это компания, которая предоставляет услуги по доставке и таможенному оформлению коммерческих грузов из Китая в Россию. По факту весь малый и средний бизнес нуждается в таких вот услугах. И в 95% случаев каждая компания, которая ведет международный бизнес с Китаем, так или иначе передает эту услугу на аутсорсинг. Соответственно, мы имеем хабы логистические в Китае и в России, где мы аккумулируем грузы от поставщиков, собираем их в машины или контейнеры и отправляем в Россию. Сервис по таможенному оформлению, оформлению разрешительной документации, погрузки-выгрузки. То есть это вся наша работа. А насколько вы сейчас большие, если в цифрах можно, либо как доля рынка? Транзит Плюс сегодня это... Практически 10 лет успешной работы, мы в 2007 году начали. Это более 100 миллионов долларов оборот компании. Это больше 50 сотрудников компании. Это головной офис в Китае, в городе Гуанчжоу, представительство в виде отдела продаж в Москве. И несколько офисов у нас на границе с Китаем и Россией. Uh, расскажи в двух словах, как ты начинал эту компанию. Ты довольно молодой человек и уже построил такой большой бизнес. Какие у тебя были страхи тогда, когда ты начинал? Все ли у тебя вырисовывалось так радужно, как на самом деле получилось? Uh, основное, вот чего ты, может быть, боялся? Как ты предполагал, будет развиваться события? Ну, предпринимательство и страхи – это не совсем совместные такие вещи. И я начинал свой бизнес 18 лет, мне сейчас 28. Ну, я, в принципе, понимал, что мне нужно этим заниматься. И я понимал, что я буду предпринимателем. История у меня достаточно большая. То есть, если я сейчас ее буду рассказывать, это достаточно много времени. Я в 18 лет переехал в город Благовещенск, в Амурской области. Откуда? Из Тынды. Тынды – это очень маленький город, топ-3 депрессивных городов России. Вот. И, соответственно, мне нужно было чем-то заниматься. После первого курса на летних каникулах я поехал в Китай, работал гидом, возил э, туристов в Китай и, соответственно, параллельно я еще подрабатывал, покупал товары, привозил их в Россию, продавал. Вот, я уже понимал, что это неплохой бизнес, что э, китайские товары они нужны на российском рынке, э, тем более ценообразование такое было очень интересное. Но э, проблема была в том, что логистика и таможня очень сильно э, ну, не развита была между нашими странами. Работало несколько каких-то кривых компаний, которые делали непонятно какой сервис. Вот, ужасно срывали сроки, не выдерживали цены и прочее. То есть, мне приходилось с такими компаниями работать. Я понимал, что надо в этом направлении развиваться. Я бросил учебу после первого курса и понял, что я предприниматель. У меня мама учитель. Вот, и я ей пришел, сказал, мама, я буду заниматься бизнесом. Ты меня уж извини, я не хочу терять время. Вот, и, соответственно, я начал заниматься логистикой, начал изучать таможенное дело, начал изучать все эти подводные камни. Такая достаточно сложная была работа. Мы начинали в 2008-м, это был кризис. Товар ни у кого не было, китайцы выли просто на границе и говорили о том, что товара нет. Но мы старались собирать потихонечку-потихонечку со всех складов, грузили это все в машины. Вот. Недогруз был страшнейший. Вот. Соответственно, китайцы немножко понижали в цене аренду машин, вот. что было, в принципе, тогда немаловажным фактором. И все, мы потихонечку везли. Конечно, самая большая трудность была в моем бизнесе это нехватка денег. Нехватка денег, конечно, нехватка э, знаний, потому что тогда мы набивали шишки на голове. И любые какие-то проблемы, которые происходили, они не очень сильно били по карману. То есть любые какие-то простои, это все, везде деньги. Вот. Соответственно, ошибки не, нельзя было допускать, мы учились. Это была очень суровая школа, но я ее прошел. Это была также суровая школа с партнерами, потому что... Партнеры не видели результатов финансовых, и меня спрашивали: говорили: ну, как партнеры? Это мои единомышленники, ребята моего возраста, которые говорили о том, что Дима, где деньги? А тем ли мы занимаемся? А может быть, там что-то другое. Я говорил: ребята, подождите, надо поработать, не сразу Москва строилась. Но один партнер ушел, второй партнер ушел. Ну и, собственно, я практически один остался и несколько сотрудников. Немножко ближе к коммуникации, вы молодая компания, были на рынке были конкуренты. Как вы отстраивались от конкурентов и что ты в коммуникации допустим, с клиентами, с заказчиками, с партнерами использовал, чтобы отстроиться от других и чтобы показать, что вы молодцы, хотя вы еще маленькие? Но, все ставят акцент на разные вещи в компании. Кто-то ставит сразу на деньги, я не ставил акцент на деньги, я ставил акцент на сервис. И сделать все максимально было круто, да, и быстро. И, соответственно, через некоторое время меня начали рекомендовать, и эти рекомендации дошли до Москвы. Потому что в Москве сидят самые крупные заказчики, и они начали потихоньку ко мне обращаться, потому что я делал свою работу очень хорошо. Несмотря на это, я был первыми руками, да, и, соответственно, у меня были самые низкие цены. Я тогда не задирал на рынке и старался как-то собрать больше клиентов. Упаковка бизнеса, конечно, мне тоже дала очень большой результат, потому что я начал изучать визуальный маркетинг, я начал изучать то, как позиционировать себя в интернете. Вообще те компании на тот момент все были динозаврами, они не знали, что такое интернет, они работали на рынках, они работали на выставках, где-то как-то этих клиентов затягивали, а когда начал интернет развиваться, я понял, что… Я молодой э, парень, который знает приблизительно, что это такое, почему бы мне это не попробовать. И когда я вышел в интернет, я понял, что поле непаханное. Но у тебя же больше B2B, я правильно понимаю? Да, B2B. Э, что в интернете можно делать? Все равно владельцы бизнесов, предприниматели, малый и средний бизнес, весь в интернете. Но ничем он не отличается от обычных э, физических лиц. Соответственно, эти а люди... вы делали рекламу? Мы делали рекламу, мы начали поднимать специализированные площадки именно по бизнесу с Китаем. Мы начали размещать там объявления, мы начали размещать баннерную рекламу, причем такую достаточно дешевую. И Яндекс, Google, никто не отменял запросы в интернете, крутой сайт, который я сделал, который отличался от других компаний. Мы начали получать столько заявок, что у меня не хватало менеджеров, чтобы их обрабатывать. И потихонечку мы начали расти. Потом я принял решение, что нужно переезжать в Китай. В Китае вся движуха. В Китае выставки, в Китае все производители, в Китае клиенты. И, соответственно, я решил поехать в Китай. У меня был выбор. Я вообще всегда хотел переехать в Москву, потому что я знал, что... В Москве все клиенты, но у меня не было тогда такой возможности, у меня не было такого количества денег там, да, и, в принципе, если бы я приехал в Москву, а чем бы я от других компаний отличался? А тут у меня экспертность, я набрался много опыта и вырос в Китае. Угу. Можешь рассказать про особенности коммуникации в России и в Китае? Наверняка же это вообще два разных мира. Тебе, от России тебе нужны клиенты, которые заказывают услуги перевозки, насколько я понимаю, да? Да. А с Китаем э, что происходит? Ну, от китайцев мне практически ничего не нужно. Конечно, китайские компании в, у нас тоже обслуживаются и понимают, что чтобы российский клиент получил вовремя их товар и еще раз заказывал, им нужно найти грамотного перевозчика. Соответственно, они начали ко мне обращаться. Но разница, конечно, колоссальная. То есть в России все равно встречают тебя по одежке, в России тебя сканируют, и изучают, смотрят, кто ты вообще и можно ли с тобой иметь дело, да? А в Китае люди смотрят только на цифры, только на деньги. Китайцы они такие. Ты им дал цену на 2 юаня меньше, и они поехали с тобой, они твои лучшие друзья. А в России не цена, к сожалению, может быть и к счастью. Вот для меня, наверное, к счастью, что цена в России не все все-таки значит, потому что для крупных компаний, например, на выполнение обязательств по контрактам гораздо выше да, фактор, чем, чем цена. Окей. Okay. А... Uh... Сарафанное на радио начал говорить, оно появилось за счет, в том числе, качества сервиса. Твои три топ-принципа сервиса, что надо делать и что не надо делать никогда с клиентами? Что надо делать, это, наверное, если возникают какие-то сложности, трудности, проблемы, то на них очень быстро надо реагировать и их решать. Это единственный фактор, который реально в России работает, и люди, как минимум, начинают тебя считать адекватным. Вот. И уровень адекватности в России зависит реально от того, как ты умеешь принимать все эти проблемы и решать их за заказчиком. А, что еще? Ну, выполнение обязательств, это, конечно же, важно, но, например, превышение ожиданий, это, наверное, тоже очень классная штука. Например, у нас стоит система мотивации для менеджеров компании, когда они выполняют заказ раньше положенного срока. То есть, например, у нас стоит там, первое число в контракте, а мы привозим 20-го. У клиента такие глаза, он дыхает где-то в а, подмосковье, и он говорит, что, ребята, как вы это сделали, у нас ни разу такого не было. И когда люди видят такой сервис, когда они видят, что мы стараемся, и мы делаем все, чтобы привести раньше, неважно, пусть этот товар у нас лежит на складе, но зато клиент знает, что он может в любое удобное для себя время приехать и его забрать. Поэтому я думаю, что этот принцип тоже очень важен, если кто-то занимается услугами, превышение ожиданий в сервисе, это очень крутая штука. А третье, наверное, это, я думаю, что аудит, наверное, это контроль качества. Это позвонить клиенту, спросить, как у него дела. Это, у нас это пользуется обалденным спросом, и у меня отдельно сидят люди, которые занимаются контролем качества, прозванивают клиента и спрашивают, а все ли вам понравилось. Но какие компании это делают? Я думаю, что это единицы компаний, кто на рынке спрашивает, как клиент клиента дела и что, что у него сейчас происходит. Соответственно, мы назначаем следующий шаг. У него персональный менеджер, который всегда ему звонит. Он может с ним поговорить ночью даже по WhatsApp, то есть если какие-то его вопросы интересуют. Сейчас мы делаем автоматизацию в виде приложения, где он может со своим персональным менеджером общаться и смотреть статусы его заказов. Но это же круто. Я думаю, что такие вещи, они влияют. Ну, это такая еще игра в долгосрочную, наверное, не один заказ. А... Да, я всегда играл в долгую. И Изначально, когда я строил бизнес, я строил именно по принципу того, что я буду строить большую компанию, которая будет плотно стоять на своих ногах, и мы выйдем в лидеры. Но мы сейчас являемся топ-3 крупнейших компаний в России. Я думаю, что в 2017 году мы станем первыми. Бизнес B2C и B2B сильно отличаются. При этом я знаю, что ты вел очень успешный подкаст «Правда в чае», да, он назывался? Да. Это логично, если ты ведешь подкаст, то у тебя B2C бизнес. Понятно, зачем тебе он. Но э, как влияет на успех компании подкаст в твоем случае? Ты знаешь, в нашем бизнесе очень много молодых предпринимателей. И сейчас в России идет все к тому, что образование сейчас действительно становится очень важным фактором в построении любого бизнеса. И в тот момент вообще работа с Китаем для всех людей была такой ну, некой диковинкой, потому что Китай на самом деле гораздо пришел позже на, на международный рынок, нежели там Европа, например. И люди не знали, как работать с Китаем. Все знали, что это что-то очень сложное, с азиатов очень сложно понимать, вот, с ними разговаривать и договариваться о чем-то очень проблематично. И, соответственно, вот этот вот провал в непонимании, незнании да, вот между Китаем и Россией, он действительно очень сильно людей напрягал. И моя задача была сделать такую передачу, которая бы научила людей делать бизнес с Китаем. И мы в нашей собственной студии обсуждали все эти вопросы, как правильно строить отношения с китайцами, как юридические, финансовые вопросы решать, как работать с рекламациями, что такое сроки, что такое качество, а как они думают, а как они мыслят. Это все как-то вот на, на уровне фана какого-то развивалось, но этот подкаст в 2013 или в 2014 году в топ-20 по бизнесу в России вошел, и как-то так получилось, что я обрел огромное количество фанатов, людей, которые занимались бизнесом, они слушали. Ко мне прилетали клиенты в Китае, приходили ко мне в офис, им по 55 лет они говорили, что я записывал а, на диск твои подкасты, ехал куда-то там а, за, за город и слушал их. Это же круто. Я думаю, что. Здесь ни возрасту, ни B2B, B2C, разницы нет. Люди все хотят учиться. И все наши клиенты – это либо управленцы, либо топ-менеджеры. И, наверное, многие люди приходили как раз из подкастов. Ваши, ваши клиенты и с на радио таким же образом развивался. Я думаю, что да. Потому что подкасты сыграли огромную роль в построении моего бизнеса. Потому что когда-то мы поставили акцент и поняли, что в нашем бизнесе уровень доверия да, и вот лояльность клиента все-таки зависит от того, насколько ты являешься экспертом, насколько ты популярен, насколько тебе можно доверять. И непосредственно вот, этим вот этими выпусками подкастов мы закрыли вопрос с недоверием, и люди больше эти вопросы не задавали. Они просто к нам шли и говорили, что мы выбрали вашу компанию как представителя в Китае, и мы очень бы хотели с вами работать. Какие у вас условия? Как правило, мы не являлись никогда компанией самой дешевой на рынке. Мы никогда акцент не ставили на очень дешевые цены. Мы были дороже. Нам всегда клиенты говорили, что вы, ребята, подороже, но мы вам доверяем. Мы хотим с вами работать, и мы продолжать будем с вами работать. Потому что стабильность в бизнесе каждого клиента, особенно в международных поставках. Представляешь, у тебя оптовый бизнес, у тебя клиенты стоят за дверью, а у тебя товара нет. Что это? Ты начинаешь терять своих клиентов, они уходят твоим конкурентам, ты понимаешь, что твой бизнес рушится. Но я думаю, что люди... Понимали, что надо работать с какой-то компанией, которая может доверять. И подкасты, и все это, всю деятельность медийную, которую мы вели, она, конечно же, повлияла на развитие нашего бизнеса. Супер. Про важность бренда-эксперта для бизнеса поговорим после перерыва Это программа Кейсы коммуникации. Меня зовут Максим Чернов. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Портнягин, управляющий партнер логистической компании Трезин Плюс и эксперт по упаковке продуктов. Дим, мы с тобой начали говорить про то, насколько важно выстраивать бренд эксперта, потому что люди тебе начинают доверять, и к этому дальше подтягиваются заказы, деньги и успех бизнеса. Ты ведешь активную медийную жизнь сам, сам по себе, Facebook, Instagram. А Ты выступаешь, ездишь, то есть ты в медийном поле, в медийном пространстве. Вот расскажи, пожалуйста, это сейчас все-таки больше хобби, такой больше фан для тебя, или это тоже подтягивает новых партнеров, клиентов, контрактов и так далее для бизнеса? Известность для меня в жизни всегда, конечно, была как, какой-то определенной целью. Потому что все равно, когда ты зарабатываешь какие-то деньги, ты идешь сначала от одной суммы к другой, потом эта сумма повышается, ты понимаешь, что ты зарабатывать начинаешь больше. И в один прекрасный момент ты понимаешь, что, в принципе, как бы денег тебе хватает, и тебе хочется заниматься чем-то еще. И чем еще? Я выбрал, конечно же, быть медийным, заниматься какими-то медийными проектами, обучать людей, быть коучем, тренером. Мне это все очень нравится, и поэтому это еще и дает очень хорошие результаты. Потому что э, я чувствую, что э, медийная вот эта составляющая в моем бизнесе занимает очень, очень хорошую роль. И э, отдел маркетинга всегда приходит на совещание и говорит, Дмитрий, у нас там половина запросов приходит от того, что вас где-то видели, что-то о вас слышали и, соответственно, хотят работать с нами. Это не может не радовать. Даже для такого сложного логистического B2B бизнеса ничего да как бы это он с одной стороны сложный, а с другой стороны он достаточно понятный uh -huh. есть производственные компании есть оптовые компании у них есть владельцы такие же люди как и я вот которые также что-то читают что-то где-то смотрят и так или иначе я попадаюсь им на глаза давай так вернемся к интернету к... Я хочу поговорить о том, где вы делали рекламу, где вы делаете сейчас рекламу, что вы именно рекламируете, потому что это большая проблема на самом деле для бизнес-то-бизнес да. компаний, которые не понимают, где им рекламироваться. СММ они не могут делать, может быть, ты меня поправишь. А как на кого давать decision maker, то есть люди, принимающие решения, они не читают газеты, и журналов, где их ловить непонятно, только на переговоров, но на эти переговоры как надо выйти. Вот где бизнес-то-бизнес компаниям а, ловить LPR. Наверное, те компании, которые не могут себе позволить затягивать клиентов из интернета, потому что я себе могу такое позволить, и те, кто знают, как это делается, тоже могут себе это позволить. Потому что есть Яндекс, есть Google, есть а, нативная реклама в социальных сетях, да, где ты можешь выставить таргетинг на любую аудиторию любого возраста и пола. Ты можешь сейчас выбрать и найти своего клиента где угодно. По факту... Можно перебить. Допустим, агентство делает э, мероприятие, да. э, пиар-акции. И э, о том, делать или не делать пиар-акции, э, решение предпринимает, допустим, отдел маркетинга. В деле маркетинга есть люди, которые отвечают за этот, И тебе нужны именно эти люди. Тебе не нужны там, люди, которые не знаю, покупают ручки. Тебе нужны только тысяча человек в Москве. Вот на этих позициях, можешь ли ты рекламу их поймать? Читают ли они отраслевые журналы какие-нибудь, которых мало, у которых маленькие охваты, и там продают рекламу, но непонятно, работает она или не работает. Да, здесь надо смотреть специализированные какие-то площадки. Если есть какие-то ивент-площадки, например, в печатной продукции, которые я в принципе сейчас не верю, потому что размещение рекламы в печатной продукции – ее как минимум сложно отследить, вот. работает она или нет. Что-то было возможно, но ну, не факт. Есть специализированные площадки в интернете, типа форумов, типа порталов каких-то, да, где люди специализированную какую-то литературу читают. Это возможно там. LinkedIn, соцсети можно использовать и искать этих людей, выходить на них, но это холодное. То есть это холодный прозвон, это не факт, что тебя ждут и тебя хотят. Вот, но ты лезешь туда и пытаешься себя продать. Но это точная работа менеджера по продажам, скорее. Да, это точная работа менеджера по продажам. Это скрипты, это четко, правильно э, поставленные вопросы, это правильно выстроенный диалог. Есть какая-то цель у этого диалога, и, соответственно, ты следуешь по ней. Есть э, тусовки да, в Москве, например, где собираются люди. Например, мы ни одну выставку там, по внешней экономической деятельности по Китаю не пропускаем. Но Мы знаем, что там все эти люди находятся, и они ищут каких-то исполнителей. Также и здесь можно какие-то какие площадки в виде, виде каких-то выставок, да, конференций, может быть. И рекламу устраивать уже туда? Да, можно встраивать туда на партнерских условиях заходить, можно генеральным спонсором. Я, например, во все выставки захожу с выступлениями, которые очень круто заходят, и ты можешь показать свою экспертность и закрыть клиентов. Мой, мой ассистент стоит возле двери и раздает всем сотни визиток, которые потом получаю от этого эффекта. Uh -huh. Это работает. Фактически как реклама он работает. Да, на, это на бесплатная квартиру. абсолютно реклама. И я думаю, что каждой конференции или выставке э, требуются какие-то классные спикеры, которые знают свое дело. Можешь привести примеры, если у вас были каких-то вирусных компаний Transit Plus, которые привели вам поток клиентов? Вирус все-таки это фан да такой, и это, наверное, нас не совсем касается. Мы иногда делаем рекламу в виде каких-нибудь смешных китайцев, которые спрашивают тебя, а откуда у тебя на самом деле iPhone? вот И люди задают себе вопросы и понимают, что он из Китая. Такие вещи, да, мы делаем короткие ролики, которые мы снимаем, но это все-таки у нас все основано не на фане, у нас основано на экспертности, что человек может что-то послушать, для себя понять и, соответственно, выйти на нас и связаться. Можно дать какие-то рекомендации по развитию бренда? Транзит вот, Плюс это бренд, Дмитрий Портнягин тоже бренд. А, твои советы по развитию бренда. Это очень долгая история, на, на самом деле, и если нужно вообще понять, нужно это вам или нет. А, потому что э, помимо того, что тебе нужно постоянно быть в медийном поле, что достаточно нелегко. Это нужно быть постоянно активным, это постоянно нужно в этих тусовках во всех вариться, постоянно что-то писать, что-то говорить. То есть тебе нужно быть э, ну как-то. Тебя люди должны видеть. Если ты готов к этому, если ты понимаешь, что ты можешь это делать, то это очень круто. А после этого нужно изучить, как правильно личностный бренд развивается. Да. Это относится и к бренду компании, и к бренду личного? Я, есть, да, если компания я, светится на конференциях… Да, я все-таки всегда ставил акцент на личность. То есть я в, в центре компании, я руководитель этой компании, соответственно, компания уже на втором месте. А развитие бренда компании, это, конечно, крутая реклама. Это везде ты должен проявляться, ты должен показываться, это то же самое. Твои люди должны выступать где-то, они должны делиться каким-то экспертным мнением, это должны освещать тебе СМИ. Ты должен что-то писать, ты должен что-то говорить. Так или иначе, бренд компании, он развивается с людей. И люди во главе этого бренда, а не сама компания. Но, конечно же, еще нужно подумать о том, что Например, логотип, фирменный стиль, упаковка самой компании должна быть понятной, слоганы должны быть четкими. Помимо того, что мы можем написать понятные оферы, я думаю, что если вы научитесь еще и креативить что-то, это будет еще круче. Смотрите, с одной стороны, креатив, как раз хотел тебя спросить, с другой стороны, четкие цифры и просчеты. Как ты говоришь, что не очень веришь в печатную рекламу, потому что там сложно посчитать. Во-первых, во-вторых, она падает в падает. целом. На каком месте надо остановиться, креативить и начать считать цифры? Или это очень такие органические понятия, которые вместе идут? Мне часто задают вопрос, сколько нужно тратить денег на рекламу, например. Я говорю о том, что если это будет до 20-30% от вашего бизнеса, то это норм. Потому что сейчас 20 20-30% реклама... от бюджета общей От чистой прибыли. От чистой прибыли. И я думаю, что это нормально. Например, если вы только развиваетесь или вы вот на какой-то стадии такой переходной находитесь, я думаю, что есть смысл уделять этому как можно больше. У меня была история очень интересная. Я когда жил еще в Благовещенске, я не знал, где мне размещать рекламу, а у нас в Благовещенске можно было разместить только на щите рядом с таможней или в журнале «Оптовик». Вот журнал «Оптовик» абсолютно непонятный для меня был ресурс, но я понимал, что вроде бы как его какие-то оптовики читают. И я забрал самую главную страницу на этом, на этом журнале «Оптовик» и платил за рекламу по 60 тысяч рублей в месяц. Это для меня были баснословные тогда деньги. У меня тогда офис, аренда офиса 12 тысяч рублей в месяц была, вот, чтобы ты понимал. И я платил за эту рекламу, платил, у меня не получалось никакого результата. Но на четвертый или на пятый месяц пришла компания, которая заказала у нас большую поставку лифтов лифты, да, и я заработал на этом 2 миллиона рублей. Это были первые такие более-менее серьезные деньги, и я понимал, что реклама работает. Я всегда вкладывался в рекламу много, и те компании, даже конкуренты, или мои какие-то друзья и знакомые всегда говорят, Дима, сколько ты тратишь денег на рекламу, зачем тебе это нужно? И я говорил, что это мой путь, и я выбрал его через рекламу. Если ты не будешь рекламироваться, ты никогда не станешь номером один. На рекламу, на пиар нужно выделять Достаточно суммы, чтобы получить какой-то результат. Без денег все равно этого не получится сделать. Все равно нужен какой-то ресурс. Uh -huh. Поэтому надо найти эту середину. И уметь забрать из бизнеса, да, положить какие-то деньги где-то на счет, чтобы у тебя была какая-то подушка. Тем более в России ситуация такая очень турбулентная, да, я бы так сказал, мягкая, вот. И если что-то, какие-то вопросы возникнут, если с бизнесом что-то будет не так, то ты можешь достать эти деньги. Среднюю нужно найти и вкладывать деньги, и забирать часть, потому что хранить постоянно в бизнесе, я думаю, что это тоже ошибка. Круто, Всем спасибо большое. Было очень интересно. С нами был Дмитрий Портнягин, управляющий партнер компании «Транзит плюс», эксперт по упаковке продуктов. Я Максим Чернов, автор блога «Пронтворкинг.ру». Это программа «Кейс коммуникации». Увидимся.